Снова в лесу, сегодня суббота, жаркий день, 24 градуса. Иду прогуляться с ночевкой. 10 километров 15 пройду, 10, минимум 10. Вот там заночевать, снять видео распаковки, обзора палатки. Это будет отдельное. Палатка заказала, там пришла, я распакую, там сделаю обзор небольшой, поставлю не переночую. Еще будет одно видео мое снаряжение против медведя. Вот, Чтобы, если пойдет с медведь, как не буду защищаться. Покажу все мои причиндалы Еще моя цель найти полотце с морожкой, где дальнейшее чтобы ее потом подметить на навигаторе и уже следующие выходные ее собирать, так как уже морожка будет и собрать еще иван -чая. вон Он растет красивые такие цветочки. Ну, в принципе, ну еще у меня удочка есть, не знаю, если. Порыбачу рыбалку удастся, то будет еще одно видео. Я рыбу ловлю. Если, конечно, поймаю, если найду, что место хорошее. Хороший плюс будет. там. Да ладно, если дойду, до нее идти ну, чуть больше 10 километров. на карте. На самом деле, мне кажется, больше намного. Вот. Ну, это путешествие я буду снимать поход так короткими частями. там, Что интересно найду, что вижу, передам. Кстати, очень сухо. Тут болото. Оно практически высохло, я иду, там ручи переходило, они тоже высохли, ручей, э, в роднике я набирал, еле капала вода, такое жаркое лето, две недели жары, около 30 градусов, у нас такого практически не было никогда, помню, в год, было реально тоже жарко, но не до такой степени, конечно, как в этом году, почти месяц стоит, за трудочек обещали и потом немножко прохлада, потом опять вроде тепло будет уже и загорел, у меня гости были из Питера у нас понравилось в Мурманске это офигенно Они приехали бледные, тут например, хоть подзагорели покупались в озере вот такие вот дела, все пошел я иду мне идти 4,5 километра до одной сопочки, я собрал бруснику не знаю, загляну я на нее или нет если притомлюсь от жары, то, наверное, вряд ли мне буду подниматься. Пойду дальше. Не буду смотреть, что там. Вот. Если, конечно, не утомлюсь, будет все хорошо, то поднимусь на сопку. Иду я. Ну, немножко там запад. Немножко запад-северо-запад. Северо-запад, северо -запад, наверное, я иду в ту сторону. Так. Вот такие дела. Там если найду место будет такое интересное. И с вот здесь вот в прошлые года было все в Ан чай. Вот, там вот песок. Сейчас все это размылось. Там было все фиолетовое. Вот тут какие-то туристы были, повесили. Вревки. Не знаю, что они тут делали. Но я хочу найти тропинку, чтобы по тропинке чалить прямиком. Потому что там озера будут. Вот чтобы не озеро. Мимо крутых подъемов на сопку тропинка очень хорошая, как-то не ходил. Все. Надо же, тут уже спелая морожка. О, вот она открылась. Спелая. Немного. Но... Она реально поспела. Ее можно есть. Даже. Приближаясь к Мироновскому озеру, Большое, а там вот маленькая за деревьями. Вот. Обычно хожу я по той тропинке, решил пойти и вот по другой, например, которую нашел. Вот тропинка водит между озерами, там хорошая дорога, не знаю, как это, это скорее всего, мимо мало меня приведет, и пойду в горку. Вот там слева что-то горит. На привал присел и почувствовал запах Гарри. Сейчас заберусь наверх, узнаю, что там. Вижу Может он потухнет, не знаю, как-то мне не очень приятно Идти, пожар опасной ситуации Еще меня бы видят <свеч> Похоже кроме меня здесь нет никого Найду дальше Морожка Здесь она совсем не спелая и какая-то мелкая Мелкая совсем знаю, что -то. Стоит идти потом Такой видок он там что-то горит Хорошо, хоть тучки налетели. Не так солнце печет. Тебе с обгорел. Прошел 7 километров. Вот такой вот у меня видок красивый. Там лесок. Тут бусник растет. Там большая герна. На нее точно не приду. Я приду вон туда. 5 метров 5 приду, наверное. И хватит. Хотя кто знает, может дальше покажу. гром он там скоро на меня капнет дождь хотя ничего не предвещало ну, ладно хоть свежо будет тухота такая и дождя давно не было очень грибы пойдут морожку упалячат все пустые вот эти хотя тут должно быть очень много судя по тому как она растет очень много должно быть но нету дамя нашел два места Одному она же такая, прям уж ядреная, крупная, уже почти спелая. Ясно, меня скоро капнет. Так, тут немножко есть, пройду дальше. Может, такой нормальный. Сустава. Не знаю, слышно ли гром. Я его слышу отчетливо. Машкары много. В я за хотел посмотреть погоду. Здесь... Не ловит мобильность, К сожалению. Та горка очень же высокая. В хибинах прям. Дороги капает. Небольшой, но капает. Смотрите, как красиво. Садца из-за тучи выглядывает. много мошкары здесь я где-то на 9 8 500 метров в Палатка ко мне пришла, так как пошел дождь я решил ее все-таки распаковать и укрыться в ней в дождя, кто не пройдет. Сейчас буду делать запаковку лесу, тут вообще неудобно, не знаю как. Ладно, нам придумана такую пупырку, надпись есть, все делать надо. Конечно, я не буду вставлять здесь мусорном кейсе весь событий. Как раз проверим ее на эту непроницаемость. Открываем. Что мы видим? Неудобно, конечно, делать распаковки. Такой мешочек еще один. На завязках. Так, веревочка. Он чтобы ничего не улетело. Работа не разлетелся. Веревочка всякие. Распаковываем. Как это у нас что-то? Демонстрича, да? Ладно, такие полочки илочки. Надеюсь, я быстрее все это сделаю, чем дождь доведу меня. Вот такие палочки. Палочки с веревочкой. Сейчас закончился. Палатка я так не успел разложить, но шел наконец то дошел до ручья, хоть попил. Вода закончилась, очень хочется пить. Водичка чистенькая течет. сейчас я налью себе и буду пить Прошел 11 километров, смотрите какая открылась мне красота Правда на эту горку забирался, она вся поросла вся В деревьях еле пробрался сюда, там озеро Птички поют Там камень какой лежит, как голова Сначала думал, что он тут сидит Немножко отдохнул, опять поворачивался, он опять тут сидит К счастью, там нет никого Все парит, дождик прошел сильный Вообще сильный ливень Хорошо мне рюкзак не промокает, сюда поклался. Прошел 13 километров, дошел до лавны. Вот это лавна. Один из притоков ее. Вот. Похоже на ручей, но у нас такие ручи называются реками. Навпадает в лавну большую. Сейчас найду место, где поставить палатку. Получше, повыше. Наверное, буду спать. Что-то я спать хочу. Чтобы завтра пораньше встать и обратно двинуться. Поход удался, честно говоря. Какой-то лакон шел, уже все, она вся испортилась, так вполне можно было здесь начать, там буржуйку, типа буржуйки сделаны. Вот так вот люди тут приходили, отдыхали, спали. Или что они тут делали? Консервы ели. Вон банок куча. Я так не делаю. Я уже не оставляю банки. Консервные. Ну, Так кто-то барабандовал. Клебан целый обзебелюх. Ну, Есть <смех> не буду. Выясни, дорога железная, западней. Я слышу, что там поезда ходят. Я сначала думал, что будет машина, а оттуда пойдет. Сначала приближался звук, потом стал удаляться. Видимо, по дороге поезд прошел Печенга-Кир. Пьябр, против Там хотят восстанавливать аэропорт. И туда, видимо что-то и здесь дорогу делают такая серьезная насыпь метра три наверное его подняли там трактор стоит там дальше какой-то мост делают что-то он сейчас я по строят какой-то мост там трактор вот он еще выше дорога и там еще какая-то насыпь Как пешеходный переход путь не знаю там еще дорога даже где он с ней остановится, остановится вот там может у меня до воды метров 300 идти в принципе недалеко Но места здесь красивые, вот, пожалуйста главное, что дров много валяется, рубить не надо особенно с той стороны западной Вот тут немножко хочу отдохнуть от комаров здесь вот на дороге их нет уже очень устал за сколько я, 8 часов гуляю за 8 часов этих комаров главное пшикалки не помогают от них не вылетают никуда жужжать перестали может здесь расположиться хотя не. боюсь что машина будет есть Молодь. утром рабочие приедут, я тут сплю нет уж. причем дорога такая широкая сколько Раз, два, три, три, пять, шесть, семь, где-то 8 метров он идет. Среди леса. Вот бы где хотел работать это в лесу. Приедешь тут, тебе природа. Красота. Вот и все. Обжился. Развел костер, сейчас было себе готовить вот такую кашу перловая с мясом, такая вкусная, сейчас я бузыречку проделаю и опущу ее сюда, ближе к костру, вот это жар, Ух, ну я обезопасил костер, чтобы от него останялся, камни обложил, там тоже периодически шестоватый вам горит и сегодня будет уже никуда перекидываться, наш четвертый, пятый уровень пожаропасности, надо аккуратнее, кстати, кашу у меня уже закипает там потихоньку. Перловая. ложку я не взял, забыл, буду есть ножом. Ой, хорошо, здесь. люблю в лесу ночевать. Хотя а здесь поспишь несколько часов буквально и пад не хочется. ни странно, то что в городе. Не совсем будем как собирать, но так она, она хорошая, на большая, но я не посмотрел внутри, как она собирается. То она получится. Ну, вот такая она. Пока что, потом покажу, как ее. В интернете, скорее всего, есть как собирать. Она не промыкающая. Палатка, если ее правильно собрать, она будет большая. Не понял, зачем вот эта палка. Кстати, кулышки в избитке. Запасные даже есть. Ну, ладно, пошел спать. Комары уже просто заели. Все, я в палатку. Спокойной ночи. А, сейчас еще расскажу про медведь. Взял с собой уксус. Я болью круг палат, еду. Чтобы без животных или медведь ну животное, любой медведь если пойдет на запах то его перебьет тут кислота это я читал в интернете так я сейчас и сделаю вот так выглядит мы его жили еще внутри довольно тут довольно просторно кошки ну я не закрыл не до конца этой от дождя что на улице даже не будет сегодня ночью так про медведь первых у меня что есть перцовый баллончик антидох им надо прыскать сразу в морду вот и при этом еще можно использовать анти... этот электрошокер, они тоже боятся звука прыгнуть в лицо ну и... медведь улетит, убежит я думаю я его пока выключу. ну и самое если такое средство если допустим я его увижу Впереди это фальш феер Тут надо открыть крышку, дернуть чеку и направить его в сторону огня. мы подумали, что ну, они огня боятся. Где-то 30-60 минут горение этой штуки. Самое лучшее средство от медведей. Ну и другие животные. Но главное, что испугать. Испугать. И там уже надо уходить с этого места. Вот такие у меня. Да нет, одна вещь. Все, я ложусь спать интересно сколько время сейчас гляну сколько время намая намоял, с этой палаткой ну, мне нравится высокая Единственное, я потом вот посмотрю в интернете как она правильно устанавливается и буду ее так время 2140 на да, спать я хочу на природе спится очень хорошо На часа 4 хватит спать и потом пойду собирать он чай что-нибудь в сторону дома. Вот я специально эти штучки лен, все положил. подушку у меня будет служить рюкзак. Все. Я спать. Там дождь что ли начал? Нет, это трава. что подо мной. Вот у меня такая ночь сегодня. Обычно я сплю по открытым небом. Но решил с палатки поспать. И тоже неплохо, кстати. Мне понравилось. Я не стал брать матрас. Тут у меня еще матрас. У меня запотевает стекло. Объективы. Здесь тепло очень. Парит. Так я попал под дождь. палатки Пытался его поставить. Платка. Машина едет. там Дорога недалеко. новая Платка попала. Вода. такая ну, такая накрывал. И... Вот тут-то нет, тут сухо, просто, видимо, что-то парит. И у меня руки сы сырые, притянки тут запнуты, не стал оставлять, все там на улице, майдану, какой-нибудь лихой человек подойдет. Я пойду пешком вон там, по дороге что-то едет. А, какая-то... что-то везут там. Надеюсь, они не будут мешать тут своим жужжанием. Ладно, спокойной ночи, до завтра. 5.40 да. утра я проснулся, выспался, на улице дождик. Так немножко подожду, может прекратиться и путь двинул. По дождикам не очень хочется идти. Хотел позавтракать, но думаю, не буду я. По дождикам костер разводить. Время терять. Потому что обещали дождик проливной. Надеюсь, этот будет не пролиной, пролиной будет днем. Сейчас немножко пережду. Не знаю, сколько мне ждать. Вот тут меня тоже не достает. Немножко. Подышайте свежим воздухом, отдохнуть. Пока шел дождь, я опять уснул. Ну, решил позавтракать. Проснулся где-то восьмой час. Ну нет. Или восьмой уже даже. Позатрак по он все гречным кашу разогрею. Костер развел. Надо делать ноги. Блин, если бы были выходные мне еще. больше осталось, не на дождь. По палатке сухо, тепло. На броне кусают. То закончился, опять костер бы развел. Сидел бы. Жалко. Так мало выходных. Там место пребывания хороший туалет. Поспал, поел, отдохнул. Ну, я отдохнуть. Погулял по лесу. Ну, я сейчас буду идти на обратном пути, вот, собирать чай. Вот такие дела. Идти мне километров. 14, ну, 14 километров, да, идти. Сейчас смотри, как буду идти. Тем путем. Птички поют. Ни один медведь меня не беспокоил. Люди тоже. Никого и не было. Он был у меня, костер, костер пионерский. Сейчас поеду. Смотрите, как здесь красиво. Ну, такой большой плюс. Это реколама. сколько здесь вон чая буду сейчас его собирать все все дорогу вот такую нашел лесу интересно куда она выведет но найдет федеральной трассе печеньки печенской дорожки посмотрим пойду по ней я не стал идти на Барамыс Обычным путем Там в горку мне захотелось лезть Смотрю тропинка Но я решил пойти по тропинке Вдоль нашел шел Нашел поле Иван-Чай Пособирал говорю дорога. Пойду по дороге Я сегодня нагулялся за два дня я бы Еще бы конечно, с Но завтра на работу А бы еще там погулял по лесу Разбил пустой лагерь. Вот так, приходится вот сейчас домой. Дома делать еще много. Какое-то поселение там вроде ходит. Значит, поселок. Мне еще идти 6, где-то 7 километров. Все, идут. Такие у тут футбольные ворота. футбол играют. Значит, дети здесь есть. Это карьерище. Там еще Дарья